Джингл Беллс суки! Джингл Беллс. Лоботомия? Творить чудеса! Пошёл ты нахуй, мусор! Я драман продюсер Каждый Новый год одно и то же.